Релизная версия iOS 11 уже в сети, Apple Watch третьего поколения, а также все новая и интересная информация про iPhone 8 буквально за пару Дней до официального анонса. Сегодня в этом видео поговорим с вами про iOS 11 GM, она же релизная версия этой самой iOS 11. Какую новую информацию про iPhone 8, Apple Watch третьего поколения и другие продукты компании. Все возможные энтузиасты, хакеры и не только смогли откопать, раскопать в данной версии прошивки. В общем, будет интересно. Поехали. Почему iPhone 7s будет лучше iPhone 8? Обзоры лучших игр и приложений для iPhone и устройств на android а также полезные советы для ios гаджетов все это ты сможешь увидеть на канале николая hw review подписывайся скорее ссылка в описании честно говоря речь в данном ролике пойдет о тех вещах которые мы знали с вами уже месяц-два назад это точно но именно с утекшей в интернет- релизной версии ios 11 для разработчиков она же золотой мастер просто все опять же эти слухи утечки факты и так и так далее в очередной раз подтверждаются. Во-первых, в iOS 11GM появится новый обои, ура, товарищи. Я уже было отчаялся, мол, все настолько плохо, как так-то. Неужели в Apple совсем обезумели до такой-то степени, не мучают ли их кошмары, что уже как второй год подряд нет новых обоев? Завезли не только красивые, цветастые и пестрые изображения цветочков, но и ретро обои в духе логотипа Apple из 80-х. Из обоев именно количество с черным фоном вытекает тот факт, что все-таки iPhone 8 или X-Edition будет оснащен OLED-дисплеем, а именно на таком типе матриц черный цвет смотрится по-настоящему сочно и во-вторых, в коде iOS 11GM была найдена картинка с изображением iPhone 8, которую энтузиасты вытаскивали из PO для умной колонки от Apple пару месяцев назад. В-третьих, iPhone 8 все-таки будет оснащен сканером распознавания лиц Face ID, о чем свидетельствует подобная, крайне забавная и милая анимация в системе. В-четвертых, в приложении по настройке Apple Watch на iPhone появились Apple Watch третьего поколения с модулем LTE, а также был найден подобный скриншот с контрол-центром в новых Watch. В-пятых, были упоминания про новые AirPods второго поколения, да-да, те самые беспроводные, которые должны стать на порядок интереснее и лучше в плане звучания и набора опций. Ну, громкость музыки регулировать хотя бы как-то должны научиться, например. В целом, это все. Видео про презентацию Apple 12 сентября с кратким обзором и мнением обо всех продуктах на канале обязательно будет, но в основном мы поговорим с вами и исследуем главный гвоздь программы iPhone 8. Вы смотрели канал Apple Finder. Совсем скоро увидимся. До встречи. Пока.